Легким сердцем и с винтовкой на плече отправляется на войну русский Иван, а тут перед ним возникает линия Монергейма, и его настроение резко ухудшается. Финляндия, Финляндия, Сволочик Ремлев Христово дело на тебя. Молодо сказал, он стоит мама данки сесть. Будем в Хельсинки мороженое есть Нет молотов, нет молотов Брешешь ты сильней, чем губернатор Мобриков Нет молотов, нет молотов Финны не задиры, но не любят прихунов Финляндия, Финляндия Андергейма линию мы строили артиллерия бьет из разных мест Не ходил бы ты, Иван, зимой в Карельский лес Нет молотов, нет молотов Ты заврался хуже, чем проклятый бриков. Нет молотов, нет молотов Финны не задиры, но не любят брехунов Финляндия Тут уж красной армии не светит ничего Молотов захныкал, что же делать, черт возьми Не дадим чухонцам положить на скуд костьми Нет, Молотов, нет, Молотов Ты заврался хуже, чем проклятый мой Нет, Молотов, нет, Молотов Финны не задиры, но не любят приход Урал-река, Урал-река, Там устроим молотов в отдых на веках. С ним отправим злобных комиссар Мудаков, подлых краснофинов И собак политруков. Нет молотов! Нет молотов! Вспомни, чем закончил Губернатор Мобриков. Нет молотов! Нет молотов! Финны не потерпят Sure.